Здравствуйте, меня зовут Ольга Беляева, я живу в Украине. Я хочу вам рассказать о том, какую важную, важную роль в моей жизни сыграл, сыграли программы Глобального фонда. Я родилась в городе, который индустриальный центр. И много разных возможностей было в моем городе, но не было единственной возможности. Это помощь людям, которые употребляют наркотики. Я обращалась в разные больницы, обращалась к разным людям. Моя семья переживала ужасные страдания. Мой ребенок был э, одиноким и в отчаянии. И когда в 2004 году изменилась ситуация, программы Глобального фонда принесли в нашу страну опыт, принесли в нашу страну новые технологии, принесли в нашу страну, в Украину, гуманное отношение к людям. И моя жизнь изменилась. Я стала участницей программы заместительной терапии. Это значит, я сохранила семью, я сохранила свой ВИЧ-негативный статус, я сохранила своего сына, наши отношения. И сегодня в нашей стране, благодаря программам Глобального фонда, получают лечение более половиной тысяч человек и еще больше хотят получить это лечение. К сожалению, все вопросы, которые связаны с наркоманией, они очень политичны. И меняется правительство, и меняется отношение к нашей проблеме. Глобальный фонд со своими убеждениями, со своими ценностями, он постоянен и э, использует только научно обоснованные технологии, научно доказательные э, методы. Поэтому сегодня очень важно, чтобы сохранилось сохранились программы глобального фонда, чтобы программы глобального фонда сохранились в Украине, чтобы ВИЧ-позитивные люди, наркозависимые люди могли получать лечение. Вы понимаете, что сегодня для нас это жизнь. Я с ужасом думаю, если вдруг страны, которые дают деньги, не смогут, найдут причины для того, чтобы не дофинансировать программы, я могу остаться без лечения. А остаться без лечения, это значит, это значит умирать не только физически. Это значит терять надежду, это значит терять друзей, это значит терять работу. Для нас очень важная возможность сегодня быть частью а, удивительных и очень жизненно важных для нас программ Глобального фонда. Поэтому я просто прошу людей, которые живут в странах, где, которые помогают а, финансировать программы Глобального фонда, Поймите, для нас это жизнь сегодня, и мы хотим жить завтра.